Задача, нам нужно перешвартовать лодку, мы стоим на понтоне Б, нужно переставить его на понтон Т. Танк приварил к болтику. Сегодня мы едем по историческим местам Израиля, библейским. Это стоит каких-то безумных сумасшедших денег. Как вы видите, вот у меня есть теперь кипа, что она означает? У нас сейчас стоит задача, нам нужно перешвартовать лодку, мы стоим на понтоне Б, нужно переставить его на понтон Т, танго. И вот я сейчас покажу, как мы это делаем. Сейчас ветра нету, условия идеальные, поэтому запускаем мотор, чуть-чуть его прогреваем. Снимаем швартовые. Сейчас будем перешвартовываться в другом месте. Я их не собираю, но так все будет валяться. Проверили воду и электричество. Все отстегнуто. шли из понтона Б на понтон Т. Выглядит этот понтон вот так. Если мы посмотрим назад, вы можете посмотреть, насколько мало места для захода. То есть вот лодка идет. Ну, вот у нас скрутка стакселя. Вы видите, вот сейчас выкручен вот этот у нас болтик. Собственно, болтик вот, к нему приварили кусочек, и его, соответственно, туда выкрутили. То есть нам повезло, мы отделались малой кровью, потому что мы уже сняли парус, я был полностью уверен, что нам нужно будет снимать фурлер, чтобы его там по месту чинить. А, а так как пришел человек и заварил арку, то а, заодно он приварил к болтику такую штуку и его вытащил вот касательно сварки сейчас я вам покажу как это выглядит цена за все это мне обошлось в 200 долларов то есть вы видите израиль совсем не дешевая страна вот совсем не дешевая но качество работы хорошее вот сейчас я вам его покажу сегодня мы едем по историческим местам израиля библейским и Возможно, в Иерусалим, но так как мы сами не решаем, куда мы едем, а наши друзья нас возят туда, куда они считают нужным. Поэтому то, что будет сегодня, я надеюсь, будет интересно. В Марине Герцелии, вот она справа находится, здесь понтоны идут, альфа, браво, чарли. И она очень большая, порядка 600 лодок. Все нумерации понтонов идут практически до конца алфавита. Одиночка. Должно быть так, Сережа. Если ты говоришь. С левой стороны это большой торговый центр. И в нем находится куча всяких ресторанчиков, кафешечек и прочего, прочего. Вот эти лодки, которые идут с красными флажками. Это Сигаль. Это фирма, которая обучает шкиперов на яхтах. Яхтиные шкипера. Ну, наверное. И здесь, в Израиле. Обучение на шкипера занимает пару лет, да. два года стоит каких-то безумных сумасшедших денег, и шкипером становится не за неделю, как это принято у нас. Там куча часов наработки. Да. В общем, это очень сложный и очень дорогой процесс. Наверное. Слушай, судя по ценам в Израиле, по-моему, это такое, как пару раз в ресторан сходить. Очень дорогая страна, очень дорогая страна. Мы сейчас находимся в, самой, э, в самом святом месте. Вот этот храм, который, по легенде, был разрушен несколько раз. И э, считается, что после того, как он будет отстроен, в третий раз придет Мессия. И вот вы видите э, купол. Это то место, которое считается всеми и христианами, и мусульманами, и иудеями. То место, где э, появлялись Мессия. Вот эта территория была закрыта. И вот только сейчас нам очень повезло, потому что ее открыли, и сюда можно зайти всего лишь один час в день. Но эта территория была закрыта, и даже местные, которые здесь живут, никогда здесь не были. Считается, что верх этого храма контролируется, ну, это территория подконтрольная мусульманам. И здесь нужно, ну, это самое святое место для мусульман, которое соблюдается очень серьезно. Если мы посмотрим вот сюда, снизу будет стена. Это стена плача, в которую, в которую вставляют записочки с желаниями. И это святое место для в иудаизме. И вот мы сейчас находимся на верху этого храма. Мы подойдем я покажу, как это выглядит с края. И вот это основная мечеть. Но сюда заходить нам нельзя. И здесь нельзя молиться молиться можно только христианам вот поэтому о, извините только мусульманам и э, ну, в принципе вот я сейчас вам об этом всем рассказал сейчас немножечко покажу и здесь очень серьезная охрана и очень серьезные правила поведения многие считают что вот этот храм он основной но на самом деле нет основной храм является вот этот с вот этим маленьким серым куполом который я вам показывал Да, why people think that is a main? Uh -huh. А в в центре. Здесь можно обратить внимание, что э, наверху где-то не полумесяц, а просто какое-то колечко. Что на самом деле очень странно. Итак, немножечко истории, что же все-таки это за место было. Это третье по важности место в мусульманском мире. Первое э, находится в мечеть Медина. Вторая э, Мекка. Вторая находится в Мекке. И третья находится здесь. Это место, которое считается, э, что пророк Мухаммед. Вознесся с этого места на небо, его забрал э, Архангел Гавриил, который тоже присутствует в этой религии. Соседняя церковь, вот эта с золотым куполом, которая считается одна э, вместе с тем, который, тем, которая с серым куполом, считается одна. Там находится местная, э, артеф, местный артефакт, э, который очень важный для мусульман Water Rock. То есть, который прикрыт сверху золотым куполом. То есть, вы видите, насколько это важное место для мусульманского мира. И построена эта церковь была через мечеть. Построена мечеть была через 78 лет после того, как Мухаммед вознесся на небо. В иудаизме Место, в котором, на котором стоит мечеть с золотым куполом, считается, что главный рабы приносил э, в жертву подарки Бога. То есть это также считается место, э, которое важно для другой религии. То есть вы видите, насколько появляется здесь конфликт э, между двумя религиями, хотя одно место святое и для иудаизма, и для мусульман. Сейчас мы really движемся, <laughs> Сейчас мы движемся к западной стене мы идем сейчас к западной стене so this place very famous for judaism this is the most holy place uh, in Jerusalem for Judaism uh, it's called the Western Wall this is the the wall out that uh, outside the the temple yeah. uh, And people believe that if you're gonna put note in between the rock, it's kind of a wish that is uh, gonna come true. Uh -huh. And over here, you're gonna need to split if you want to get to the water. Is like a male yeah, and, sanction, female. and female. Is it possible to find any pen and papers? <laughs> yeah, actually, yeah. it's record. Как вы видите, вот у меня есть теперь кипа, что она означает? Что над э, головой человека есть еще что-то, что более сильное, более важное. И кипа служит для того, чтобы вы просто не забывали о том, что вы находитесь под чем-то более мощным. А здесь еще нужно писать такие маленькие заметочки и вставлять их в стену и это значит, что желание сбудется. здесь мы сейчас находимся на базаре, здесь находится много сувенирных лавок и в каждой лавке есть э, что-то что принадлежит к разным религиям то есть например э, можно купить подсвечник в иудаизме можно купить святую марию для христианства а можно что еще вот и залс до можно купить много для разных религий это все соединено в одном магазине давай давай давай давай. давай. давай. money works Absolutely. Сейчас мы выходим. Это часть города внутри большой стены. То есть это старый город, и мы заходим в христианскую его часть. Вот его нужно видеть сверху выглядывает кусок церкви. И здесь вот священники сейчас выйдут. Я вам сейчас покажу. видели да здесь э, в рамках города находится четыре религии и э, город разделен на христианство на иудеев на на, на мусульман от force force religion a... I в общем мы знаем пока только три э, но их здесь 4 и вот сейчас мы зашли в христианскую часть и четвертая религия, которая э, здесь находится, это армяне. Но армяне не христианские, а та религия, которая была до христианства. Вот и получается четыре э, части города, четыре религии и четыре веры, которые находятся в одном месте. Точка конфликта, конфликт point. А это православная церковь. Самая значимая часть в православном мире это находится в христианском квартале.